Сегодня у нас продолжение нашей истории с моим очень э, близким другом, э, с Максимом Батаревым, человеком, который стал лучшим коммерческим директором года по версии коммерсанта, человек, который выпустил два бестселлера э, по продажам и менеджменту. 45 татуировок менеджеров, 45 татуировок продавана. Ну, в общем, у него куча регалий, поэтому пойдемте сегодня к нему, познакомимся, попьем чайку. И разберемся, чем же он сейчас занимается, какие у него результаты. Погнали! <смех> Привет. Привет! Рад тебя Здорово. видеть! Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Смотри, что я вам принес. Держи. Держи. Как семья вообще реагирует на то, что у тебя вообще нет? Я вот смотрю по твоему инстаграм, ты везде, ты проехал всю Россию вдоль и подперек. У примерно 120 выступлений в год. Давай так, откровенно. Конечно, тяжело им, вот, тяжело, потому что они меня не видят. И я думаю, что с этим нужно что-то делать. Но что вообще, как супруга, года? -супруга реагировала? Ну и нет, выбрал у нее супруги. Она говорит, твой герой вперед, как капитан на лодке дальнего плавания. в общем. И это очень разумно. Мне очень нравится то, что она такая. <с> у нас передача по домам. Пока все дома, с Максимом Батревым и Трансформатором. Я почувствовал за этот год, что люди начали по-другому относиться к образованию. Они начали больше его ценить, они понимают, что нужно за это платить, что можно за это платить что-то такой сдвиг какой-то был, потому что у тебя был и 16 год, и 17-й, вот если сравнение, например, посмотреть. Ну, ты знаешь, мне везет, опять же, потому что я приезжаю в город, а там еще больше людей собралось, то есть я там был год назад, там было 300 человек, сейчас 500, допустим, собралось, и это я вижу, что те же люди, которые были в прошлый раз, они притащили с собой еще каких-то других людей, работает сарафан. Сколько ты отвел тренингов и вот таких вот встреч? 345 за 3 года считай. 345 за 3 года. Но ну, еще год не закончился, у меня еще 9 впереди, да. То есть будет 350 за 3 года. Сколько у тебя сейчас стоит Ох, Какой хороший вопрос. Но в следующем году будет 450. 450. Да, да. А перелет отдельно? Или входит в эту скорость? Нет, не входит. Не входит. А какой у тебя райдер? У тебя есть какие-то запросы по тому, как, как тебя встретить, например, как тебя разместить? И ты знаешь, я это отдаю на откуп, на совесть организаторам. Мне даже интересно. Мне даже интересно, кто как поступит. Вот. Друзья, давайте, наверное, мы пойдем прогуляемся, немножко подышим воздухом и продолжим наше интервью с комбатом в батаре. Знаешь, не хватает музыки из бригады. Шевролет Тахо. Слушай, ну ты бандит, конечно. Вот это одна из да. тех вещей, которые в этом году у меня, видишь? Да. Я исполнил мечту своего детства. Так хотел. Лет... Ты хотел купить это? Именно машину, вот да? так я хотел. Да, да. Я... Ну, знаешь, вот эти черные большие машины из американских фильмов. Макс, давай поговорим немножко о постановке целей. Э -э тема такая очень интересная. Расскажи о своей системе целеполагания. Как сделать так, чтобы поставить цель правильно и точно выполнить и не слиться с нее? Цель должна быть такой, чтобы непонятно было, как ее достигнуть в настоящий момент времени. Допустим, сделать интернет-телевидение для предпринимателей. То есть непонятно, непонятно. Второе, цель должна вести к изменению образа жизни. То есть, если я решаю, что я, допустим, видеоблогер номер один, то я прекрасно для отчет, что мне покой только будет сниться теперь. Да. Теперь я буду постоянно встречаться с разными людьми, это будет две передачи в неделю, я, мне нужно миллион подписчиков, ну и так далее, и так далее. То есть, я должен поменять свой образ жизни. Третье, это цель должна быть вызовом. Ну, то есть, кому-то что-то доказать. Не себе самому, обязательно должно быть внешнее возражительное. Четвертое, я говорю все-таки о том, что должен быть живой пример. Живой пример – это как доказательство того, что это возможно. И пятое – это визуализация. То есть ты прям зажимаешь глаза и видишь, как я этого уже достиг. Я думаю, ты понимаешь, о чем идет а, речь. А, да. Абсолютно. Да. Я всегда каждую цель, я просто сплю и вижу. Да. Тебе было страшно? Ты как-то работал над собой, для того, чтобы выступать эффективнее, выступать интереснее? Ну, да, конечно, мне было страшно. И более того, я скажу, что у меня не очень чистая речь не очень чистая речь, мне приходилось разрабатывать свой аппарат речевой, так скажем. Я нашел человека, который ставил дикцию на телевидении вообще на советском еще людям. Тебе это мне... помогло? Да, я, я каждый день Перед выступлением 40 минут в грем ⁇ стою и разминаю аппарат аппарат. Несмотря на то, что уже меня многие называют спикер номер один, я не имею права не быть на сцену неподготовленным. Поэтому я стою, пчелы, пчелки, почему не челки, отвечаю, почему челка, пчелки, ни к чему. Ужа, ужалила, ужится, ужас, сужиться не ужится. 40 поговорок, там вот этот бьешь себя в грудь, в Это, очень странно. особенно, а когда в гостинице, знаешь, мне соседи там звонят на рецепт, у нас там... Мять да, да, да. да. А ты понял, что не знаю, насколько это было запланировано с твоей стороны, но ты выбрал роль такого своего пацана, да? такого струшного, русского, настоящего, комбата такого, знаешь, я на тебя смотрю, просто ты такой прям, прям русский, русский такой, Ваня, короче. И выходит ну, так такой, да, и, и с открытой душой он так вот вещает. И вот всегда ты делаешь так вот руки-то. И вот, вот так вот. Ты понимаешь, что это резонирует людям? Ты понимаешь, что это людям нравится в России? То есть ты такой или ты когда-то выбрал я такой, такой? Я такой. Я как бы никого не играю в роли. То есть мне повезло, мне повезло, что просто я такой и люди меня, ну это нравится людям. Я в прошлый раз вот брал у тебя интервью и я сильно пожалел, не спросив вообще про то, какие результаты у тебя финансовые по книге. Вот. Насколько я знаю, что ты единственный человек, кто зарабатывает баблишко с бизнесовой книги. Ну, нормально, да. Ну, как, нормально, по сравнению с... Скажи, сколько у тебя в месяц выходит гонорар из книг? Вот в, месяц... твоих... я в полгода могу сказать. Давай в полгода. Ну, детализировать не буду. Последний гонорар, который он пришел, он примерно был там миллион восемьсот за полгода то есть это получается на шесть там где-то триста тысяч в месяц у тебя да. получается скрипт макс ты супер душевный мне с тобой очень нравится мне пообщаться тебе. по душам по жизни там знаешь много всяких разных личных тем но от нас требует публика что-нибудь тверденькое что-нибудь что да, про, про ну, бизнес да, что-нибудь прям прям техники какие-то которые можно применять здесь сейчас давай от боли отталкиваться а какие боли существуют у управленцев? Первая боль это как правильно уволить человека. Уволить. Да. Да. На мой взгляд, какой бы человек там ни был, подлец, надо с ним что-то хорошо. Желательно, конечно, чтобы увольнение не было сюрпризом, то есть чтобы человек понимал, что за этот косяк его могут уволить, да? А так, когда я расстаюсь с сотрудниками, у меня 6, 6 пунктов. По сути, первый пункт я говорю: там, принято решение о том, что мы с тобой больше не работаем. Оно не обсуждается. Почему это важно сказать? Потому что люди начинают цепляться за решение. Дайте мне второй шанс, пожалуйста, и так далее. Вот надо сразу сказать, как отрезать, и все. Вот второе. Прости мне, пожалуйста, я говорю. Прости мне, пожалуйста. Я не смог тебе создать условия, в которых ты был бы наиболее эффективным. Может быть, я плохой управленец, плохой менеджер, но а, я хочу перед тобой извиниться. То вот не тебе... унижать человека. Да мы который... тебя брали на работу, увидели в тебе потенциал. Я не смог его раскрыть. Поэтому я прошу прощения. Третье. Третье, то, что я делаю. Я говорю о том, что мы можем помочь тебе найти работу. То есть, мои чары, они могут по-настоящему научить тебя размещать резюме правильно, посылать его работодателям будущему, а сопроводительные письма писать. То есть, мини-тренинг, 15-20 минут покажем. Ну, вот, Четвертое, всегда по собственному желанию, сам. Во-первых, чтобы с органами не было никаких проблем. Да? Во-вторых, ну, опять же, там, давай вот по собственному желанию. Напишешь, мы договариваемся с человеком, что по статье мы не будем. Хотя я говорю, что у меня есть основания для молитвы по статье, но я не хочу. И последнее, это... Сейчас скажу, Это ты можешь себе придумать легенду, почему ты уходишь из организации, и я ее озвучу твоим коллегам, даже так. Вот скажи, я ухожу, потому что, там придумывай, люди вообще с такими большими глазами, что прям все что угодно, я говорю, пожалуйста. А вы скажите, что я там в три раза больше сейчас зарплату нашу? Да я скажу. Но люди, если система права неправильная, Правильно, они все понимают прекрасно. Увольняйте людей правильно. Но для того, чтобы не увольнять людей, управляйте ими правильно. <связь> Нанимайте <связь> ну, <связь> как бы достойных кандидатов. Вот если партнер, например, два партнера создают бизнес, там, неважно на каких условиях, э, но один партнер перестает бежать. То есть перестает идти к цели он делает работы меньше или, как кажется, например, другому партнеру. И, в общем, появляются какие-то конфликты. Что в таких ситуациях делать? Не расходиться, то как? Да, ну, в общем, этот вопрос очень часто задают, особенно люди, которые приходят на мастер-классы. Они же пришли, она говорит, я пришел, а партнер мой вот не хочет, он сидит там уже на этих 300 тысячах рублей, и все, ему ничего не надо, развиваться не хочет, компания развиваться не хочет, все отрицает. А, ну а что могу сказать, здравый смысл, вот есть человек, допустим, можно представить себе семью, ту же самую, да, я хочу семью нашу переводить на новый уровень, там, так далее, я хочу развиваться, я хочу с детей там возить в страны, в какие-то, так далее. Моя вторая половина, ну, слава богу, не моя, это метафора, да, вот, она там ничего не хочет, она ругается, она бубнит, она ворчит, то есть она пытается то, что я пытаюсь созидать, разрушает. Сначала, конечно, чтобы быть честным перед, сам, перед собой, попробую договориться, расшатать человека, буду кричать на него, кричать, собой так жить, взять, да. там, показать, вот, что где-то да, по Это все буду пробовать. Но я все время говорю о том, что должен быть где-то предел, здравого смысла. А у тебя Если... какой предел? Не, три, три да? три, да. Если после трех раз я знаю, что честен, я сделал все, что мог. Мне не получится, тогда надо расставаться. Давай вопрос третий. Ты сам создаешь какой один из самых популярных? Ну, еще мне часто задают вопрос, как наказывать людей. Вот, ну, он да уже, да. Из этой же серии, честно говоря, учить, лечить, мочить. Если одно и то же, так скажем, нарушение повторяется ну, там, какое-то количество раз, ну, 5-3, не знаю, надо усиливать наказание за это нарушение. Сначала ты с ним просто поговорил, сказал, предупредил, и все увидели это. Власть существует. Его наказали, с ним поговорили жестко. да. Второй раз, ты, может быть, там даже и выговор ему объявил, устный какой-нибудь. Да. Ну, третий раз. Ты взял его отвел там, к партнеру к собственнику бизнеса говоришь ему слушай я не могу на него повлиять но может быть вы пусть человек повыше рангом поговорит четвертый раз опять то же самое ну значит я бы сел сказал дружище ну, как бы, ты намекаешь на всяческое серьезно, что да? ты не хочешь на работать поэтому пятого раза не будет если пятый раз происходит ну к сожалению Друзья, на этом мы выпуск наш заканчиваем. Блин, я понимаю, что вам очень хочется еще послушать, потому что здесь столько опыта, сколько, наверное, нет ни в ком еще из моего окружения. Давайте подпишемся на канал Максима Батарева. Внизу я ссылку оставляю в описании. Подписывайтесь на него. Там очень много менеджерских всяких историй прикольных, классных технологий, которые вы можете применять в своем бизнесе. А также не забудьте вот эти две книги. 45 титровок менеджера, 45 титровок продавана. Две книги, которые каждый собственник бизнеса, каждый исполнительный директор обязан прочитать. Спасибо, Макс, тебе огромное. Я говорю тебе от сердца супер, и супер, плюс день. от наших всех подписчиков. Поставьте лайк за этот, за этот выпуск и напишите три самых главных инсайта, которые произошли в вашей голове, что какие выводы вы можете сделать для себя, что вы нового для себя подчеркнули. И до встречи в следующих выпусках. А я Это скажу по-своему, по да? до Давай. встречи в вашем городе, друзья, скоро приеду.